Здравствуйте, уважаемые клиенты! В этом видео мы продолжаем с вами знакомиться с новинками нашего сайта агрокалькуляторами и поговорим о втором из них, калькуляторе расчета количества семян на определенную площадь. Что же он считает? Он определяет, сколько семян в штуках вам необходимо приобрести, если вы знаете схему посадки, то есть расстояние между рядами и между растениями в ряду, и количество семян, которые вы сеете в одну лунку. Возьмем конкретный пример. Допустим, у вас есть площадь в 12 соток под посадку кабачка, и вы пытаетесь понять, сколько семян нужно на эту площадь купить. Допустим, вы планируете высевать или высаживать кабачок по схеме 70 на 70 см и в каждую лунку бросать по одной семечке. Имея такие данные, давайте с легкостью определим необходимый объем. Итак, как уже было оговорено, у нас есть расстояние между растениями в ряду 70 сантиметров. Мы вводим это значение. Далее у нас есть расстояние между рядами, тоже 70 сантиметров. Мы также вводим это значение. Обращаю ваше внимание, что если вы не можете ввести цифры, вы можете всегда дощелкать, нажимая на плюс или минус необходимое количество. Далее мы вписываем площадь огорода, которая у нас есть. По нашим условиям это 12 соток. И последние данные, которые нам нужны, это количество семян, которые мы будем бросать в ямку. В нашем случае это один Оставляем без изменений. Далее нажимаем на кнопку «Посчитать» и получаем приблизительный результат. 2449 семян нам нужно на площадь в 12 соток при схеме посадки 70 на 70 сантиметров. Важно, данный калькулятор подсчитывает объем в семян штуках, как вы видите. Поэтому, если вы хотите узнать, сколько это будет в граммах, вы просто можете ввести это значение в соседний первый калькулятор. Мы даже разберем для примера. Вот у нас есть кабачок. Мы вписываем сюда количество 2449. Меняем граммы на штуки. Нажимаем посчитать. И получается, что нам нужно купить от 306 до 489 грамм кабачка на площадь 12 соток при схеме посадки 70 на 70 сантиметров. Обращаем ваше внимание на то, что данные в обоих калькуляторах приблизительные, так как рассчитывается по общепринятым нормам.